pretty Он был не Он крест понес. Он был Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. 27 сентября Русская Православная Церковь отмечает воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа за стеной Иерусалима к северо-западу в близком расстоянии от города находился небольшой кругообразный холм, называвшийся Голгофой, или, по объяснению святых евангелистов, лобным местом. Такое название он получил или потому, что там были разбросаны черепа и кости казненных, или потому, что лишенной растительности представлял некоторое сходство с черепом. По древнему преданию, сохраненному святыми отцами, на седьмом холме был погребен наш падший прародитель Адам. Так Господь, по выражению святых толковников, водрузил знамение победы на том самом месте, где царствовала смерть, дабы там же последовало и разрушение смерти, где было начало Ее. То есть на этом самом холме Господь был распят на кресте то есть, как с прародителем Адамом вошла в нашу жизнь смерть, так Господом она была и побеждена. Когда жертвоприношение Голговской было окончено, и Господь умер на кресте, и причистое тело его было снято, и погребено руками учеников Христа Иосифа Аримафейского и Никодима. Орудие нашего искупления, крест осталось при этом в руках врагов христовых. Тайные ученики Господа, получив дозволение пилата оказать учителю последнюю почесть, всецелы занялись этим делом и спешили закончить его до наступления субботнего вечера. Но и враги Христовы, приготовляясь к великому празднику, старались окончить богоубийственное дело как можно скорее и окончив без сомнения, приняли все меры к тому, чтобы не оставалось на Голгофе ничего такого, чтобы могло бы напоминать празднующему народу о распятом. Древнее предание говорит, что крест Христов, по снятии с него тела Господня, был взят с Голгофы вместе с крестами разбойников и зарыт в землю руками иудеев, которые таким образом сами не осознавали тому, что содействуют сохранению его. Находясь в земле, он находился в руках промысла Божия до определенного времени. В 70-м году первого века уже нашей эры Иерусалим был полностью разрушен римлянами. А во втором веке по Рождестве христовом при императоре Адриане враждебные христианам-язычники, стараясь всеми средствами изгладить память о месте распятия Христова, по сказанию церковных историков, сделали над ним большую насыпь. Поверхность высловили камнем и построили на площадке языческое капище в честь римской богини Венеры. Таким образом, христиане первых веков не могли безопасно посещать места страдания Господа. Крест Господень, так же как и сама Голгуфа и пещера Воскресения, были сокрыты под толстым слоем насыпной земли. Притом, если бы крест Христов и святые места распятия, погребения и воскресения Господа были открыты во времена гонений, то они сделали бы предметом хулы и посмеяния гонителей Церкви Христовой. Так что то, что они были на время сокрыты от людских глаз, это было сделано промыслом Божиим. Сам город который раньше назывался Иерусалим, стал теперь называться Элия Капитолина. Святыни христианства могли явиться миру с честь честью лишь по прошествии времен гонений в благочестивое царствование святого равноапостольного Константина Великого. И произошло это в царствовании Константина, это было начало IV века. Рим был тогда разделен Римская империя на четыре части. В одной части правил Константин, которого в будущем назовут равноапостольным, а в других частях правили его соправители. Римом тогда правил очень жестокий соправитель Константина Максенций. Он был настолько жесток, что даже римляне-язычники страдали от его жестокости и умоляли Константина прогнать его и самому стать правителем Рима. Константин сначала колебался. Рим был великим городом, и воевать с ним было все равно, что идти с войском против собственного отца. К тому же, армия у этого жестокого Максенция была намного больше. А еще Максенции окружали языческие жрецы, маги, колдуны, которые чуть ли не каждый день приносили жертвы своим божествам, чтобы те помогли правителю побеждать во всех его войнах. Разве можно справиться с таким человеком? Константин. В своей части Римской империи никогда не преследовал христиан. Ну и не исповедовал христианство. И язычником он тоже не был. То есть он как бы занимал нейтральную позицию. И он не знал, что делать. Просить помощи у христианского Бога он не решался. Кто он перед Богом? И не язычник, и не христианин. Да и никаких молитв он не знал. Приносить жертвы языческим богам он и вовсе не хотел. И все же он уединился в шатре, и как простой человек стал просить, чтобы Бог вразумил его, дал ему силы для победы над врагом. Он все-таки решил пойти войной на Максенция, потому что терпеть его жестокостью уже не было никаких сил. И вот он умолял Господа, чтобы тот подал какой-нибудь знак и подтвердил свое расположение. И вот на утро случилось. Чудо. На солнце высветился крест, а над ним появилась надпись «Сим побеждай!». Все войско Константина, глядя на небо, металось по лагерю в ужасе. Да и сам Константин был в растерянности. Все понимали, что видят необыкновенное предзнаменование, божественное послание. Только не знали, на что он указывает. Ведь крест считался в Риме знаком позора. На кресте, напомню, казнили тогда самых отъявленных злодеев, преступников и бунтарей, да и то, если они не были римскими гражданами. В тревожном раздумье заснул Константин. А ночью в чудесном видении явился ему сам Иисус Христос с тем же знаменем креста, какое Константин видел в небе. Господь повелел Константину изобразить этот знак на знамени. Наутро, едва проснувшись, Константин рассказал о видении верным своим друзьям-командирам. После этого он призвал христианских священников и стал расспрашивать их о значении креста. Они объяснили ему, что крест – это знак победы жизни над смертью и светлого добра над мрачным злом. Тогда Константин приказал найти искусных мастеров, чтобы они сделали на конце древка знамени монограмму Иисуса Христа. А на самом знамени надпись «Сим побеждай». Воинам же повелел начертать крест на шлемах и щитах. С тех пор знамя, которое называлось Лабарум, стало постоянным спутником Константина, а потом и государственной эмблемой христианского Рима. А сам Константин при каждой возможности стал читать священные книги и постепенно все больше делался душе христианином. То чрезвычайное событие, когда на небе появилось божественное послание, помнили все воины Константина. И даже спустя много лет, когда Константин уже скончался, его старый воин Артений, ставший военачальником Египте, вспоминал об этом так. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенция, около полудня явился на небе крест, сиявший ярче солнца. И на том кресте звездами были изображены латинские слова, обещавшие Константину победу. Все мы видели тот крест, явившийся на небе, и прочитали написанные на нем. И ныне в есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами. Итак, после всего события, после того, как Константин и его войско начертали на своих знаменах и щитах кресты, произошла решающая битва с Максенцем, и он был побежден. Константин вошел в Рим как победитель. Его римляне его приветствовали как долгожданного правителя, и очень были рады, что теперь их правителем будет Константин. После этого особым указом Константин объявил, что учреждает постоянное представительство христианской церкви при своем дворе. Он освободил всех христиан, которые томятся в тюрьмах, и сделал исповедание христианской религии Законной. При этом он основал новый город, новую столицу, которая стала называться по его имени Константинополь, а на Руси Царьград. В царствовании Константина произошло, произошло еще одно очень важное для церкви событие. В 325 году собрался Никейский собор на котором был утвержден христианский символ веры, дабы, чтобы никаких больше строений в христианской церкви не было. Таким образом, при императоре Константине христианство стало государственной религией и уже никого за исповедование этой веры не преследовали. Наша тема «Воздвижение честного и жертворящего креста Господня» состоит из двух частей. Сегодня мы говорили о деятельности равноапостольного императора Константина, в годы правления которого христианская религия стала государственной религией в Римской империи. В следующей программе мы поговорим о том, какую роль в развитии христианства сыграла мать святого Равнопостольного Константина, святая равноапостольная царица Елена. Всего вам доброго! С вами была Евгения Мягкая.